Привет! В этом видео я покажу, как спроектировать гнутый фасад из МДФ для кухни с фрезеровкой. Создаем новую деталь. На плоскости сверху рисуем эскиз. Ставим взаимосвязь равенства и между вот этими двумя осевыми линиями ставим взаимосвязь перпендикулярную. Расставляем угол 45 градусов и рисуем э, образующие для нашего фасада. Эскиз для образующего у нас готов. Идем в листовой металл. Базовая кромка выступ. Выдавливаем, например, на 600 мм. Выбираем направление. И выбираем реверс направления, чтобы вся толщина фасада у нас лежала внутри этой дуги. Щелкаем «кей». Ну вот, заготовка фасада у нас готова. Но на самом деле... Из одной толщины 16 мм данный фасад изготовлен не будет. Он будет набран из нескольких листов толщиной 4 мм, склеенных между собой по шаблону. Но для упрощения конструкции, упрощения построения я сделаю именно так. То есть задам одной деталью конечную толщину фасада в 16 мм. Теперь мне необходимо построить на этой цилиндрической поверхности фрезеровку какую-то. Для этого идем в справочную геометрию. Для начала выделяем эту поверхность. выбираем плоскость. И выбираем вторую ссылку, плоскость справа. Таким вот образом у нас плоскость стала зафиксированной. Щелкаем ОК. И на ней уже рисуем новый эскиз. Ставим осевую линию. Для более точного переноса рисунка фрезеровки на такую гнутую поверхность необходимо знать длину и ширину нашей заготовки. Ну, ширина у нас, или длина, длина, скорее всего, у нас 600 мм. Вот с шириной необходимо определиться. Идем в измерение и видим, что длина дуги 392 мм миллиметра 70 теперь берем э, прямоугольник из центра рисуем произвольный прямоугольник ставим чтобы он у нас был вспомогательной геометрии по вертикали ставим 600 миллиметров и ширину ставим 392 таким образом мы будем знать э, размер нашего фасада и правильно сдадим внутри этого размера рисунок для фрезеровки. Ну и дальше ничего сложного нету, Делаем то же, что я показывал на прошлых уроках. Ну вот такой вот эскизик у нас получился. Для того, чтобы перенести его на цилиндрическую поверхность, необходимо к нему добавить смещение объектов. Выбираем объекты, выбираем э, реверс и ширину. Ну давайте выберем да, 12 мм. Выходим из эскиза. Теперь применяем э, операцию перенос. Выбираем из дерева построения эскиз. Выбираем... Поверхность, на которую нужно изменить. И вот у нас уже программа построила фантом, как будет размещена. Это фрезеровка на фасаде. Ну, на глубину давайте 8 мм сделаем. Челкаем. Плоскость скроем, она теперь нам не нужна. И теперь добавим сюда фаски и скругления. Ну, здесь давайте сделаем скругление на 5 миллиметров допустим по внутреннему контуру щелкаем окей по внешнему заднему контуру давайте сделаем фаску например на 6 миллиметров И здесь сделаем еще одно скругление. Вот такой вот у нас фасад получился. Если вас не устраивает, например, вот этот вот размер от края фрезеровки до края детали, вы можете всегда подредактировать эскиз, и он будет тот, который вам нужен. Давайте здесь немножко эскиз подредактируем. Вместо 50 давайте поставим, например, 60 мм. И еще немного. Но вот так вот смотрится гораздо гармоничнее. Применяем какой-то внешний вид. Давайте зеленый. Примем. И Сзади сделаем белый. Вот такой вот замечательный фасад у нас получился. Сюда можно также внести какую-то надпись, рисунок контурный. То есть все что угодно. Не обязательно только вот такой вот путь для фрезы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч.